Здорово, чувачки! С вами я, Страйкич, и сегодня у нас с вами вновь крипепастовые приключения в Майнкрафте. И сегодня мы с вами будем строить, э, вернее, мы будем с вами крафтить машину. Что я сказал? Сегодня мы будем крафтить с вами стол для техники, для крафта техники. И может быть даже и сможем скрафтить машину сегодня. Но это, конечно, еще неизвестно. Так, для того, чтобы скрафтить нам этот стол, нам нужно... Вот, стол для создания техники, он называется. Нам нужно 6 слитков железа и 3 миски. Миски крафтятся из трех досок. Это вообще не трудно для нас. Так, железо сразу берем. Можно, в принципе, быстренько все это сделать. Так, ну я, конечно, строитель... Блин, что я опять натворил? Ну, как всегда. Так, сейчас все будет. Два. А, я сразу за один раз могу четыре скрафтить, понял. Так, ну все, значит можно сразу приступать к крафту стола. Все удобно идет. Начало серии мы уже скрафтили этот стол. Вот, стол для создания техники. Я думаю, я его помещу. Ну, пусть будет здесь стоять. Вот, и здесь разная техника. То есть я могу скрафтить разную технику. Здесь есть дельтапланы, самолеты, танки. То есть много интересного. И я бы хотел скрафтить вот этот джип, потому что он ну, не составит особого труда, я думаю. То есть нужно три сидушки, четыре колеса, одна пушка. Uh, это, я так понимаю, двигатель. И вот то, что я говорил ранее, для того, чтобы скрафтить эту, скрафтить эту машину, нужен краситель зеленый. А кактусы у нас есть, краситель? у нас, по сути, есть. Единственное, сейчас надо будет посмотреть, как крафтить колеса и другие прибамбасы для машин. Так, давайте искать. Для машины нам пригодится... Так, uh, вот... Сиденье. Сиденье крафтится из трех кожи и железных слитков. Так, у меня, по-моему, была кожа. Да, шесть штук. Блин, нужно будет еще убить корову. Жалко корову, конечно. Так, ну давайте. Значит, можно, думаю, скрафтить сначала две, две сидушки. Раз. Два. О, нет! У нас даже четыре сидушки. Хорошо. Сидушки у нас есть. Дальше у нас идет движок. Чтобы скрафтить такой движок, сейчас я его найду здесь в инвентаре. А вот он. А, маленькое автомобильное шасси, называется. Ага, одна кожа и железка. Так, а кожи у нас нету, это, конечно, плохо. Ну, железо есть, это радует. Так, я думаю, пока что сложим сюда сидушку. Так, все, давайте пойдем тогда быстренько убьем корову. Так, меня радует то, что опять начало серии, и у меня уже почти все есть. Ну, как почти? Еще до хрена, на самом деле, чего делать, но... Радует то, что уже многое из чего я, по сути, могу сделать. Единственное, там вот тот же краситель перекрасить. Так, давай убьем вот этих, вот этих коров, и все. В целом, три кожи, я думаю, нам хватит. Ну, если нет, то пойдем еще убивать коров. Да, я какой-то живодер, но... Что поделать? Майнкрафт? Такая ж суровая жизнь Так Стоп А, серьезно я могу так делать? Как это со стороны выглядит? Интересно Не, я конечно знал про эту функцию, я забыл просто Так, по-моему нужно сделать так И вот так А что в смысле? Ну И где движок? Так, стоп, я чего-то не понял. А ну, железный слиток. Стоп. Так, вернее, обратно. Одна кожа, железный и железо. А так, а вот сейчас я даже не понял, что это было. Железо. Друзья, произошло что-то... Что-то странное. Колеса. Из чего же нам скрафтить колеса? Вот это интересующее нас. Опа. Хорошо, понял. Нужно пойти опять бить коров. Жалко их, конечно, но что поделать. Я, кстати, искал пещеру поблизости от дома, и она... Вот она. Я нашел еще одну пещерку. Ну ладно, пока что мне в пещеру не нужно ходить, мне нужно найти еще коров, потому что из одной коровы ничего не выпало. Так, тут коров дофигища, то их вообще нет, это не очень, конечно, весело. Так, ну колесо скрафтилось, одно есть. Так, давай закинем пока что. Нужно будет еще добыть немного разных существ и заодно посмотреть из чего крафтятся другие ящики. Ага, красный краситель, лазурит, это можно отложить. Ага, красный краситель и чернильный мешок. Ну, чернильный мешок я прям сейчас могу пойти добыть, я видел здесь спрута. Так, он где-то здесь плавал. Уже нет, ну ладно. Давайте поищем. Но он явно должен быть где-то здесь. Он же не мог никуда просто пропасть. Ага, вот один из спрутов. Что ж, мне жаль. Всегда надо будет потом... Так, есть? Да, есть. Мне нужны криперы потом еще. Потому что без них я не смогу скрафтить себе патроны, чтобы стреляться. Пушка-то она есть и будет бесконечная, а вот патроны нет. И на каждый патрон нужно 4. Получается, я бы сказал, на каждую обойму нужно 4 э, пороха и четвеек. Сколько там железа? 5 железа, по-моему. То есть. Если я хочу 3 обойма, то мне нужно. Это мне нужно 15 железа. И получается 12. 12 же? Нет, 8. 8, да? Блять, ну я математик. Так, подожди. Ну да, 12 пороха, получается, нужно будет. То есть это надо убить много криперов. Так, а где тут железный каньон-то? Я что-то потерял его. А, вот он. Вот он, железный каньон. Нужно как-то пометить тебя. Так, в целом можно... Так, а белую лошадь я выпустил, да? Она где-то здесь. Да. Как хорошо, -то, что ты в порядке. Так. Нет, не падать. Не сметь. Фу, блин. Как бы самому сейчас не упасть. Так. Ну, надеюсь, лошадь не упадет больше. Нужно как-то пометить каньон. Будет крест стоять такой... Своеобразный. Так, я пришел домой. Давайте поспим сразу. Сразу чтобы ничего не было. Я не знаю, почему-то мне в последнее время хочется реально пойти поспать. Я не знаю почему, но... Ладно. Бывает. Так, получается, я хочу создать ящик с советским оружием. Положи это. Не. Переработаю и положу. Так. Так. так. Такое чувство, будто ночь. Так, хорошо, давай. Будет у нас 6 красителей. Но нам нужно только один. И все. Так, все, я, я создал ящик. Блин, мне, <laughs> мне плохо стало, видимо. Так. И... А что? Где это оружие? Я не, я не понял. Почему я нигде его не вижу? Это, конечно, красиво то, что разнообразие разных машин можно... Ой, оружие можно создать, да, но как бы... А, а собственно, где? Где? Где, мать его, крафт этой пушки? Где она? Так. Вот она. Как ее скрафтить? Ладно. Так, давай положим все лишнее. Ну и думаю, друзья, то, что пока что мы на этом с вами остановимся. В целом, сегодня действия я много провел, то есть построил несколько ящиков оружия, ящик для создания машины и много чего другого. Думаю, в следующей серии мы как раз-таки и закончим крафт машины и покатаемся на ней, собственно. Ну что ж, с вами был я, Страйкич. Если вам понравилось это видео, то можете поставить лайк, ну или дизлайк, если не понравилось. Также можете подписаться на мой канал, тем самым вы покажете... Ну, короче, поддержите меня, и я пойму, что снимать мне это дело или не снимать. Ну что ж, всем удачи и всем пока!